Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня в этом ролике мы с вами рассмотрим работы с автомобилем Volkswagen Tiguan. Будет сегодня у нас работа по шумоизоляции дверей, шумоизоляции колесных арок, а также установки автозвука. Начнем, пожалуй, с колесных арок. Колесные арки – это зона повышенного шума от колес. По этой причине обработка их очень важный этап в шумоизоляции автомобиля. В данном случае мы видим первый слой обработки задних колесных арок, это виброизолятор, это виброизолятор Comfort Mat Viper. А в последующем мы нанесем сюда еще два слоя, один из них это будет именно шумоизоляционный материал, а второй из них будет жидкая шумоизоляция для защиты нанесенных материалов от влаги. Вот так вот выглядит обработка передних колесных арок. Значит, обработка еще немножко отличается друг от друга, обработка передних и задних арок. Связано это с тем, что мы имеем разного рода покрытия подкрылков. Вот задний подкрылок у нас сделан из тканевого материала, а передний сделан из пластика. И если подкрылок сделан из пластика, то мы можем нанести на него шумоизоляционный материал, таким образом закрыв практически всю поверхность подкрылка. Когда у нас подкрылок пластик, э, тканевый, то тогда второй слой шумоизоляционного материала мы наносим исключительно на металл поверх нанесенной виброизоляции, который я вам сейчас показывал. Вот так выглядит второй слой, когда подкрылок у нас тканевый. Второй слой это шумоизоляционный материал Comfort Mat Integra. Здесь мы видим заключительный слой шумоизоляционной обработки колесных арок. Это слой жидкой шумоизоляции, нанесенный на слой виброизоляции. Это при-монтишум. при наносится с помощью пульверизатора. Закрывает собой процентов поверхности нанесенных нам нами ранее материалов. С шумоизоляцией колесных арок мы закончили. А теперь давайте рассмотрим второй этап работы. Это автозвук. Система автозвука у нас в этом автомобиле состоит из двухкомпонентных динамиков, коаксиальных динамиков и четырехканального усилителя. Акустику мы выбрали компании Морель, а усилитель компании Alpine. Значит, Передние динамики фронтальные у нас уже смонтированы. Смонтирована у нас дверь с применением нашей скажем так, технологии. Заключается она в том, что каждый раз, когда мы устанавливаем мидбас в дверь, мы для него изготавливаем специальный переходной подиум. Рассчитываем расстояние вот, от металла до динамика всегда таким образом, чтобы он у нас максимально близко находился с обшивкой, и звук от динамика не выходил под обшивку. Далее, в этой же двери у нас установлен кроссовер, так как у нас здесь двухкомпонентная система, а высокочастотник у нас установлен в самой двери. Вот он, его видно, и также закреплен. А, Толовые динамики у нас здесь коаксиальные, для них также сделаны подиумы. И э, они надежно закреплены на металле дверей. Естественно, сделана шумоизоляция дверей. Это обработка в четыре слоя. Два слоя внешнего металла, один слой на внутреннем. И декоративная обшивка обработана антискриптным материалом. Усилитель. Усилитель мы размещаем в этом автомобиле под передним правым сиденьем. Это у нас четырехканальный усилитель Alpine. Который подключен к головному устройству по входу высокого уровня Этот усилитель позволяет нам выполнять эту опцию без каких-либо дополнительных модулей Работы по шумоизоляции, установке автозвука у нас завершены Салон у нас собран, все подключено, все работает и настроено А теперь мы переходим к следующему этапу наших работ Это полировка кузова Процесс полировки можно разбить на два этапа Первый – это сама восстановительная полировка в которой мы удаляем все возможные царапины с верхнего слоя лака. И второй этап – это нанесение защитных покрытий. В этом автомобиле мы применяли защитное покрытие «Жидкое стекло» от компании Crytex. Защитные покрытия нам необходимы для того, чтобы надолго сохранить кузов в идеальном состоянии. Защитный состав наносится на все элементы лакокрасочного покрытия, исключая стекла и некрашенные пластиковые элементы кузова. Итогом работ является идеально отполированный кузов без царапин и паутинок, защищенный от агрессивной окружающей среды. Но нужно понимать, что если на кузове присутствуют повреждения, которые ушли в глубину лака, то полировка здесь не спасет. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. С вами был Александр. Зашумим.